Всем привет, с вами Алексей Иванов, директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Мое дело». Руководить компанией может не только штатный директор, но и наемный внешний управляющий. Такое право дает закон номер 14 ФЗ об обществах с ограниченной ответственностью. Сегодня расскажу о выгодах и рисках при работе с управляющим ИП. При найме управляющего ИП можно платить меньше налогов с вознаграждения руководителю. Сумма экономии зависит от системы налогообложения и размера компаний. Например, ИП на ОСН доходы заплатит со своей выручки всего 6% налога, а зарплата облагается НДФЛ по ставке 13%. Кроме того, на зарплату нужно начислить страховые взносы по ставке до 30 с хвостиком процентов. ИП же платит фиксированные взносы, которые при выручке от 800 тысяч рублей в год полностью вычитаются из налога, а при доходах до 2 миллионов 400 тысяч рублей в год ИП может вместо ОСН применять налог на профессиональный доход. Тогда взносы платить вообще не придется, а ставка налога будет такая же – 6%. Поясню на цифрах. Компания «Рога и копыта» применяет общую систему налогообложения и платит налог на прибыль. Ставка страховых взносов 30%. Для простоты я не буду брать в расчет страховые взносы от несчастных случаев и понижение ставки при превышении предельной базы. Зарплата директора 200 тысяч рублей в месяц до вычета НДФЛ. Рассчитаем налоговую нагрузку для случаев, когда директор работает в компании по трудовому договору и в статусе управляющего ИП на ОСН доход. При работе по трудовому договору НДФЛ с зарплаты директора составит 26 тысяч рублей. Взносы еще 60 тысяч рублей в месяц. Зарплату и взносы можно включить в расходы компании. Это позволит уменьшить налог на прибыль на 52 тысячи рублей. Итоговая налоговая нагрузка составит 34 тысячи рублей в месяц. При найме управляющего ИП УСН с доходов составит 12 тысяч рублей. Вознаграждение управляющему также можно включить в расходы по налогу на прибыль. Это уменьшит налог на 40 тысяч рублей. Налоговой нагрузки на компанию не будет совсем. Наоборот, возникнет ежемесячная экономия в 28 тысяч рублей. То есть, если компания заменит директора на управляющего ИП, то будет экономить в месяц 62 тысячи рублей. А управляющий ИП получит большую сумму на руки, чем наемный директор. Вин-вин. Но только если не учитывать риски. Налоговики могут обвинить компанию в получении необоснованной налоговой выгоды по 54 статье НК. Сам по себе найм ИП управляющего вместо директора это, конечно, не преступление. Наказание грозит в том случае, если инспекторы докажут, что в передаче управления от штатного директора предпринимателю нет никакого экономического смысла, кроме снижения налогов. Тогда начислятся всех выплат в пользу управляющего НДФЛ, страховые взносы, штрафы и пени. А еще откажут в признании расходов на услуги управляющего. Выгода при этом, естественно, вернется убытки. Кроме того, Подмена трудовых отношений гражданско-правовым договорам – это административное правонарушение, за которое юрлиц наказывают штрафом от 50 до 200 тысяч рублей. Чтобы снизить риск возникновения вопросов со стороны налоговых инспекторов, нужно соблюдать несколько правил. Первое. Обосновывайте деловую цель передачи функции директора управляющему ИП должен быть экономический смысл, кроме оптимизации налогов. Например, обоснованием может быть привязка вознаграждения управляющего к финансовым результатам бизнеса. Второе. В договоре с управляющим ИП не должно быть признаков трудовых отношений. Акты и отчеты составляйте подробно со ссылкой на результаты деятельности компании и включайте в них обоснование суммы вознаграждений. Третье. Управляющий ИП должен вести деятельность самостоятельно или с помощью собственных сотрудников, не связанных с компанией. Хорошо, если управляющий ИП оказывает услуги нескольким организациям, не связанным друг с другом, и работает из своего офиса, а не на территории компании. И четвертое. Управляющий ИП должен подписывать все основные документы компании. Самостоятельно или через руководителей направлений контролировать все ключевые бизнес-процессы, а также быть лично знакомым всем сотрудникам компании и руководителям основных контрагентов. Резюмирую. Вынести управление компанией на аутсорсинг и заменить наемного директора управляющим ИП – законный прием, если он используется для повышения эффективности менеджмента, а не только для снижения налогов. В аутсорсинг можно передать и обслуживающие бизнес-процессы, например, бухгалтерию.